Давайте рассмотрим пример номер два в этом же вопросе. Когда у вас процент наценки при расчете розничных цен зависит от какого-то критерия. То есть не группу, да, целая группа детской мебели у вас попадает вся по 20%. А, например, в детской мебели есть разная мебель, но она разделена по каким-то другим критериям. Ну вот на примере я вам показываю, что доска номер один деревянная, доска номер два деревянная э, выделена в отдельную группу критериев и доска номер один пластиковый доска номер два пластиковая у деревянных изделий процент на оценке 35 у пластиковых изделий процент на оценке 15 все вот таким критерием у нас разделена номенклатурная группа как это реализовать перейдем в программу 1с вот мы видим с вами в группе детская мебель подростковая есть элементы справочника они все находятся в одной группе но по разным критериям у них разная наценка. Для этого мы можем с вами использовать ценовые группы. Где они находятся? Вот у доски номер 1 деревянная 2 деревянная, мы на закладке дополнительно перейдем к такому реквизиту, как ценовая группа. Зайдем в него и определим новый элемент справочника. Ну, так и назовем его дереви деревянная мебель давайте сразу внесем пластиковая мебель тоже пластиковая мебель вот данная доска у нас относится к деревянной мебели мы это скажем и доска номер два также деревянная ценовая группа Деревянная окей. Okay. А пластиковым, соответственно, мы установим ценовую группу «Пластиковая мебель». Давайте новый документ введем. Укажем, что цена оптовая. Нажмем на кнопочку «Заполнить». Заполнить по ценам номенклатуры. Выбрав «Ценовая группа». Деревянная мебель. Нажмем на кнопку «Выполнить» и процент наценки по умолчанию у нас 20, так как он берет из типа «Цена оптовая». Но нам нужно изменить. Изменить, да? Процент наценки у нас на деревянную мебель 35%. Выполнить. Ок. И нажать на «Рассчитать по базовым ценам». Вот он сразу пересчитал. Теперь на пластиковую мебель мы можем сделать новый документ, а можем дополнить прям существующий документ со своим процентом наценить. Как это сделать? Нажмем заполнить, только выберем пункт добавить по ценам номенклатуры. Ценовая группа, скажем, пластиковая мебель. Нажмем выполнить. Вот у нас добавилось две строчки. Мы помним, что процент на оценке у нас 15 должен быть. Мы говорим изменить оптовое. Да. И вот здесь в этой обработке мы говорим, что деревянные нам не надо обрабатывать, а вот пластиковые. Установить 15%. процентов Выполнить. Вот он здесь перезаполнил табличную часть. И нажимаем Ок. Всем при этом наша табличная часть, которая заполнялась до этого, осталась в своем виде. И нажимаем рассчитать по базовым ценам. И видим, что деревянная у нас рассчитана по 35%, пластиковая у нас рассчитана по 15%.